Друзья, на календаре 2 января И мир пробуждается Матрица перезагружается И очень скоро мы штопором войдем В этот новый временной отрезок Под названием 2015 год Очень много вопросов Почему я не снял Новогодние поздравления Пожелания и все остальное Если кому-то на самом деле интересно свяжитесь со мной вконтакте и я с удовольствием объясню с чем это связано. А теперь к делу. Праздничные не закончились. И пора приступать э, к делам. Сегодня мы поедем покупать. Я думаю, что покупать, скорее всего. Потому что, ну, судя по тому, как выглядит цена, как выглядит само предложение, э, вариант, э, при котором мы откажемся от покупки, он маловероятен. Но ну, хотя вполне возможен. Практика это доказывает. Это машина со сломанной коробкой за довольно привлекательную цену. Peugeot 307 бензиновый на неплохих дисках за 800 евро. Цена машины варьируется от полутора до половиной тысяч, потому что у нее небольшой километраж и хорошие литые диски. И если кроме сломанной коробки других проблем не окажется, мы эту машину купим обязательно. При необходимости Заменим коробку, но я думаю, что э, обойдемся ремонтом, потому что у меня есть знакомый, очень такой неплохой специалист, который ремонтирует коробки, что на самом деле в Европе очень редко. Знаю только двух механиков, которые э, ремонтируют коробки, как э, это делают, скажем так, в России и странах СНГ. Европейцы, они очень ленивые и предпочитают менять этот узел полностью. То есть, снимают старую, выкидывают, ставят новую. Мы но умнее их и прагматичнее, поэтому... Менять коробку мы не будем, а просто-напросто отремонтируем ее К нам тут приехал Филини, Видите, какие режиссерские изыски он тут придумывает Известный дагестанский режиссер и сценарист Обладатель множества хинкальных Оскаров Именно на руках да Итак, нам осталось несколько километров Сейчас заберу я камеру у режиссера Потому что камера нас еще и сопровождает в виде GPS по дороге без нее мы не сможем найти точку назначения. Мы у цели? Да там, по-моему, танк проедет. Да? Надо бы прижаться. В принципе, это тротуар, по идее, нельзя останавливаться. Может, паркнемся в другом месте? Да не, нормально, первое впечатление от машины, в Мне в принципе нравится У нее есть стойка Вид у нее не убитый то есть, если проблема этой машина ограничивается сломанной коробкой Мы ее купим, я это уже чувствую Никогда не пренебегайте Тактильным осмотром То есть, прокладьте машину руками приехал Погладьте машину руками И таким образом вы сможете почувствовать Неровности Явные если они есть Обязательно проверяем крышу Очень важный момент Тут видите железо Живое, не шпаклеванное la Oui. Pour les français C'est pour, pour je je roule. roule dans toutes les vitesses, mais il y a une... Il y a une... Il les il y a une... Il y a une... Oui. C'est Non. C'est pour Ааа, смотри. Там Багажник. Лак, да нет, вот не красиво. А, она вся шашавая, да. Вот, Специалисты, смотрите, делайте выводы. Я, здесь... Человек. я не, особо не, понимаю, я не понимаю, что это хочется. Надо какую-то тряпку. Есть культуры. Надо тяжело понять. Вези, пожалуйста. Бегаса мотоцикл Вот раз, вот Очень важный момент, желательно, чтобы машина была холодная Шумит, говорит, как холод... Ну, вот эта коробка, говорит это, А мотор, говорит, ходит этот... Полероль, да? Снимай, дайди Снимай Снимай Дай, конечно, это стекло тоже меняли походу смотри сейчас подожди тебе это, это резинку убрали что то что ли ну не дай бай на солнце это на виду не виду Вид не понравился я не обещание нормально подожди, подожди. когда высушишь его, непонятно и смотри стеково а -а -а. что это такое я не понял с, с подушкой полировали так безобразно они пытались полировать резина Датчик дождя Стойки Тоже очень важный момент Стойки Нужно их внимательно осмотреть так. Отгибаем уплотнители И исследуем Стойки под ними в этих местах обычно не заморачиваются Делывают тяп-ляп, в надежде, что будет не видно ну, Вот здесь что-то у него на самом деле шуишавая я не могу понять Да, шуишавая Здесь элементы надо менять Надо менять, да? Да Так Очень важный момент Что-то что случилось ну, Другую машину продал и эту взял как бы Доплатил, купил, купил. Эту взял? Ну, тот, типа, а. эту машину дал и доплатил. А, ему, да? Да. Я говорит, если не продам, я этот коробку говорит, починю и перепродам. Так, продам. Так Медленно тебе в места да. Видите, все по-заводскому. Да. То есть очевидно, что машина не билась в зад. Дядя, что? Так, опускай. Вот, а, смотрим контактную сварку и мешал герметик надо вот так вот сделать он. я навожу у нас фокусируется здесь тоже можно даже можно открыть но в принципе смысла нету тут все по заводскому все оригинально все оригинально не давай, давай, давай так вот здесь была, Нет, смотри так вот вроде бы неплохая смотри цифровой кондиционер климатроник это уже плюс большой сервис нету La police, c'est où La police, c'est où tu fais Police. C'est mon usage. Ah, ici, dans le minerie. Ah, ah ouais, ouais. les fards. Ouais. On parle pas là Alors, ça a été ah, presque, presque. <rire> Encore une fois, c'est bon. Vous pouvez essayer Vous pouvez essayer un peu Ouais. Ты вспомнил там машина, которую ты продал? Двухдверная была или четырех? Четырех. Четырех, да? Ну двух тоже любителей есть, особенно молодежь. За 200 куринга продал. Рабику. <смех> ну смотри, считаю, по кузову там надо сделать, потом коробку надо сделать, и это точно пока мы знаем. Потом, Давай uh... считать. Пока берите по максимуму, какие у вас будут затраты блин нормально и дистрибьюсии элемент уже не забыл мы с вами поменяем опять а у и по кузову по кузову ну да можно локально покрасить просто Что? надо как бы ориентироваться с 1800 ее на продажу Да, около двух не почему, даже можно по дороге поставить? ну можно, ну реально, ну, да, реально. 1800 на продажу Салькат. 64? на вот, что-то сзади как-то по струкнул по а, руку надо вложить конечно она да, ходит мягко, вот я смотрю ездит вроде так она не, не сботанно, знаешь, не разболтанная все просто чуть, -чуть руку приложить? Раскатим. Что там на кнопках, да, посмотри. Ну а. тут тоже цифровой кондиционер, может. Поговорить с ним. Сбить еще. Ты не взял так? Скажи, да. почему много, короче. Делать да, надо, да, надо, затраты да, большие, скажите Может в кине? Четыре Да, я тоже, я тоже так сделал. может получится. Ну он два. На старом там все он стоит. Два. Короче, наложения проходишь таки. Merci. Это жди по полля для клин. Машина вроде неплохая, но все равно надо обязательно проверить жидкость, охлаждающая внутрь. Очень важный момент, никогда не упускайте из виду этот нюанс Ни в коем случае нельзя попасть на машину Поведённая башкой или с пробитой покладкой а, Они снимали крышку, чтобы посмотреть на ремень Эльдар, можно тучить? Пященный ежик. таким бывает здоровый мотор? Не, а вот как машина... Какая была? Найдите причины какую нибудь найдите причины. Серьезно, чтобы он мог избавиться. Он, он уже написал в анонсе. И сейчас он сказал тебе ну, ну, я. Я слышал, что ты он говорил. Нет, нет. Ну может хотя бы сотню уберет. Выклад это это, да? Гушак, да? Да. А коет, коит сверхфлакин. Это кузов. Кузов. А. Что-то ржавчина где-то. может быть. А, нет, это где, помнишь, там как по кузов. Еще важный момент. Первая запись в Бельгии. Потому что немецкие машины и французские это беда. Все крученные. Вот и история километража. Не, километраж оригинальный. Это вот она проходила. Это 2013, да? А проходила 12. Как? Так, мотор сухой. Но вообще сухой мотор. А коробка. Да, коробка, смотри, какая мокрая. А, в принципе, не особо тоже мокрая, она. Это 90% машин так бывает. Мотор у него отличный. Видишь, ни капли масла нету. Смотри. Ну, уже давно у него срок отменять. Что менять? это? Или... Недавно вот, час, 120. 20 тысяч поезд. Смотри, резина новая вся. 2002 год, да, то 2015. Ну, километраж тоже считается же. Mm. Не только год. -то. Ну, в принципе, да, ты прав. Эти колеса впереди были. Смотри, у него новые эти стоят. Новые тормоза задние. Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? нормально С одной стороны только поменяли Не здесь новые колодки А mm -hmm. ah, там и диски Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? Нкотэ? диск дефра по пес. лепер? Это на Прикол. С одной стороны поменял тормоза диск. Впереди тоже новые тормоза. И диски практически новые, и головки новые. Het is toch niet mogelijk, het is verloren. Ja? is carte grie. Ha? 100 carte grie. 100 carte grie? Ja. Het niet mogelijk, toch? Maar oh, dat Dan je niet mogelijk, toch? Het is maar.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 это все? А с автомобилем полицейского? Нет, Ты должен ей пойти на вену и Адуалуэли. Смотри, хозяина, Смотри, да? Смотри, да? Смотри, а, да? Смотри, да? Смотри, да? Смотри, они да, документы у них так и получается. Нет, документы -то у нее в принципе есть. Но их да, какие варианты? надо в полицию варианты, какие, какие затраты будут? Нет, полиция может сказать, этот, мы не дадим вам, хозяин, пока да. вы хозяина. Это? это же лишний головные Сон, боли. А карте на нитринвандском не написано. На... Санккартегри. А, из Крым, Сон, гриви. Гриви. Хотя вот здесь он должен торговаться, хотя бы... Торговаться зачем, если это уже... Скачки конкретные. Надо найти хозяина, по-другому за... Вы не потерял это, это Если это это Но Это потому что... Он живет в Куртре. еще в История, ты мне евро. Он говорит, если я попросил бы, если я все сделал бы, она 1200 евро стоила бы. Поэтому дорогая. Дистрибьюции, фирмаген, Нет, это все ерунда, это все решаемо. Без бумаг, как это? Есть какие-то загоски, да? Документов нет, нужно короче в полицию идти восстанавливать потерянный говорит. Но если что-то он не будет свой дом показывать, если машина без документов вообще. Ну это лиш, лишние качели получается, это же по вашему нормановьет. Туда нужно, короче, брать, брать номера в аренду вот, вот, вот такие вот номера зелен... Как у него? Я у него снимал номер. Вот такие номера нужно брать, как у него зеленые и, и ехать. Ехать в полицию, делать запрос на восстановление, восстанавливать техпасменты. Чтобы... Ну, в принципе, да, грязная, Впрочем, он будет связываться с хозяином и просить его, чтобы он с вами вместе пошел в полицию если он помогает, то. Мне просто просто нужно. Нам, нам скачки нужны идти. Это большие скачки. Не этот. Э, кто сталкивался с этим, он где-то когда не связывается. за какие деньги под. Да, это конкретный скачка. Тебе может сказать, это хозяин не приведешь, короче. Ты его должен найти, он может работать. Когда ты с ним этот пойдешь в контролку, но ты скачет, Ну, ну там целая процедура на этих бумагах. Надо взять за руку этого хозяина и хотя как он сделал Дмитрий нет? Да, сделал. Но у него где-то 3, 3 до 5 месяцев у него понадобилось вот эти скачки делать. Он там нашел старого хозяина где-то а в Димбурге. А как Линбурге. он нашел вообще без, без данных, без ничего? Ну так, искал. Вот у кого купил как-то что-то, я не знаю. Просто на. поинтересоваться. Просто у тех паспортов был адрес написан всегда? Mm. Если, у если него не... же не было. Ну, оформил машину на концовке. Да, оформил. Через полгода. Ну, сказал, совет такой дал, сказал, никогда не связывайся с. Знаешь какой самый любой способ найти да. знакомого мента или знакомого знакомого. А мент... чё, есть, есть знакомые, мент? Ну, во Франции можно в принципе? Есть, есть, не знаю. Один а мараканин здесь, вот ну, просто... вот просто... Если по говорит, я и могу тут Я говорю, давай сделай, и он так смеется. И, говорит, я бы ну если с этой бумагой, за 1200 так отдал бы. Да. Получается, если так легко ему было, тоже болтает, если так легко было бы, что он, 400 евро. Не заработал бы, да? Ну да, на ровном месте. Смотри, как шаг усел. си си люди. ха ха на чем мы разошлись, что он сказал? Сделаю или не сделаю? Ну это как бы формально просто Видимо поэтому она так, она так долго и стоит просто... А долго не стоит? Вчера же ее поставили ну, Сметают же такие варианты Не то что за вчера, а за полчаса сметают Ты сам знаешь Сутки тоже долго Я 500 просмотров уже Ну я же говорю, видимо все звонят, он объясняет А мы как это... Нет, там не делаем Объяснение, анонсис стоит Ясными французскими, ясными французскими А почему сломались? Я же, я внимание не обратил да. Не, если это может растянуться на, на, на, на 3-4 месяца ну, стоит. Не, вот если бы хозяина нашли, да, вот Легче было. Бы, потому что Ну он же делали... знает данные. Надо у него хотя бы телефон хозяина взять. Я ему говорю, давай, он говорит, нет, у меня только по майлу, я ему тогда сообщение отправлю, говорю. А, да, он что-то по Майлу говорил. И типа, я ему говорю, ну он говорит, он же не захочет просто так скачки делать. Я говорю, 50 евро дам ему говорю. Он говорит, хорошо, вот, 10. Вот, вот, вот, вот, вот. Что ты рассказываешь? Да, конечно, обидно. Хороший вариант. Минимум усилий нужно было приложить. Химчистку. И коробку поменять. А что там её скинуть? Два часа времени. Будешь ну, найти за 50-70, ну максимум 100 евро мы бы коробку нашли. Потому что они коробки не проблемные. Их хвалом на разборках. Просто, видимо, случайность, что у него подшипник загудел. И все. И эта машина стоила от двух двести до двух семьсот даже до трех если сделать нормальный вид потому что небольшой километраж черный цвет цифровой кондиционер То есть, хороший был вариант но вот видите, ввязываться в эту историю с восстановлением документов это такое дело скользкое может быть и сразу получится восстановить а может затянется на месяц это как вот земляк одним стрял на полгода тоже купил X5 Так на слово поверил, что там нужно просто пойти в полицию Объяснить и тут же тебе дадут Документы новые И в итоге История растянулась на полгода и Этот человек Он посоветовал никогда не связываться с машинами без документов Поэтому мы попросили Этого перекупщика Выйти на продавца То есть он говорит, что Не знает его номер телефона Что в принципе уже странно, как это он покупал машину Человека и не знает номер телефона его. Он говорит, что э, с ним была связь по интернету, поэтому он не знает его номера. В это, честно говоря, мало верится. Смотри, Эльдора не поймай в кадр. То есть в это очень мало верится. Скорее всего, на контакт он больше не выйдет. Так и будет эту машину продавать до тех пор, пока не найдется какой-то безумец или авантюрист, кто купит у него без документов. Лучше купить машину с какими-то дефектами. По кузову, по ходовой, по мотору. Но э, с документами. То есть э, с уверенностью, что ты ее оформишь без проблем. Чем купить очень задежный вот такой вот бесплатный сыр. Или, или дешевый сыр и потом все и мучиться сейчас поедем в гараж и продолжим заниматься голодастом потому что он уже весь в ожидании уже почти готов а мы все до него никак не доберемся